Плохая девочка, она включается только в том случае, когда вы осознанно хотите мужчину спровоцировать на именно сексуальное возбуждение. Вот. Поэтому это лучше делать уже с мужчиной знакомым, проверенным, желательно там с женихом, мужем и, в общем, близким мужчиной. Вот. Я буду объяснять, почему нужно это делать с неблизким мужчиной, потому что как только вы вступили в интимную связь, Мужчина получил то, что хочет, и у него интерес временно спадет. Вот. Поэтому чем больше мужчина в тонусе напряжения, тем лучше. Тем больше он сможет проявиться. Потому что э, ваш э, внешний вид, хорошей девочки или плохой девочки, э, вот представьте, что вы делаете. Вот, э, вы своей энергетикой делаете массаж младхары, первой чакры у мужчины. И эта чакра начинает набухать. да, И пока эта чакра набухает, она наполняется энергией. И если вы занялись сексом, вы эту энергию сразу же потратили. Если вы сексом не занялись, а у мужчины просите, предлагаете им какое-то там сделать, там ухаживание, какой-то подвиг, что-то для вас сделать, эта энергия идет вверх, во вторую чакру, в третью чакру. Вот. И... Когда мужчина может за счет э, пространства и общения с вами э, в социуме больше проявиться, достичь большего успеха, потому что вы ему помогаете энергию выделять, вы ему силу даете. Он вас посмотрел, возбудился, вы такие... Еще рано, ну, так надо что-то делать, пойду цветы куплю, денег нет, надо идти поработать. О, пошел, поработал, проявился, купил цветы. О, спасибо, дорогой, такой классный, И поцеловали его там в щёчку. Вот. И дальше вот так вот как бы вы его держите в тонусе. Вот. Вообще лучше заниматься не больше раза в месяц сексом. Тогда мужчина будет в максимальном тонусе. Дальше, чем, чем больше вы занимаетесь, тем меньше его тонус. Соответственно, меньше его социальная успешность и реализованность. Почему, например, перед соревнованиями тренера сидят, чтобы спортсмены там нигде там не гуляли, не ходили по каким-то кабакам, клубам и так далее. Да потому что мужчина, который после секса, он Первые 10 часов – никакой. Ну, то есть, вот ему ничего не хочется. Там, поесть, поспать, там, может, там, не знаю, покурить, если он курит, там. Короче, ему ничего не хочется. Дальше потихоньку за сутки энергия восстанавливается, но все равно это не тот объем, который был изначально. Вот. И э, э, если мужчина, э, у него молотхара активно работает, он тогда активный, сильный, смелый, целеустремленный, то есть все его мужские качества, они начинают проявляться.